Всем добрый день! Сегодня перед нами низковольтная трековая магнитная система и в нашем сегодняшнем видео мы рассмотрим ассортимент светильников, комплектующих, а также соберем это все и посмотрим как это выглядит. Серия данных светильников состоит из линейных светильников основного заполняющего света, линейных светильников акцентного освещения и светильников спотов с разным углом рассеивания света. Также серия включает блоки питания для траковых систем, встраиваемый блок питания и внешний блок питания. Таков вот, соединители для шинопровода, для встраиваемого, для накладного, соединительные коннекторы и два вида шинопровода. Это накладной, он же подвесной, а это встраиваемые. А, данные шинопровода для низковольтных трековых систем поставляются в двух вариантах длины, это метр и два. А, комплектацию каждого шинопровода, в том числе и встраиваемого, входит лицевая заглушка для скрытия ток предыдущих частей, а, две торцевые заглушки а, и инструкция по эксплуатации. А, данные шинопровода можно резать в любом месте, а, в том числе и лицевые заглушки. Для соединения встраиваемого шинопровода в линию или углом используются вот такие вот пластиночки с зубчиками. Для соединения в линию они приобретаются отдельно. При соединении углом они входят в комплект угловых соединителей. Соединение происходит следующим образом. Подключение данной низковольтной трековой системы может осуществляться двумя способами. С помощью внешнего блока питания и с помощью встраиваемого блока питания. Внешний блок питания используется, когда у вас есть возможность спрятать его в запотолочном пространстве, либо где-нибудь в распределительном щитке. Для подключения с помощью вот данного внешнего блока питания Необходимо использовать еще соединитель-коннектор таковвод. Подключение с помощью встраиваемого блока питания осуществляется в том случае, если у вас нет места в запотолочном пространстве и выведены уже готовый капель 220 вольт. Для вывода кабеля при подключении как внешнего блока питания, как, так и встраиваемого блока питания, Предусмотрено технологическое отверстие в шинопроводе, которое пробивается При монтаже накладным способом возникает вопрос, как же крепить шинопровод. Данный шинопровод исполнен таким образом, что на самом основании располагается металлическая пластина. По бокам шинопровода идут только ведущие части, а на самом светильнике, на его коннекторе, есть магниты. То есть для крепления накладным способом вам необходимо в основании шинопровода в необходимых вам местах просверлить отверстия, закрепить шинопровод к поверхности с помощью саморезов и таким образом не только ведущие части шинопровода, не магнит светильника не повреждены для установки накладного шинопровода подвесным способом вам необходимо в дополнение ко всему приобрести комплект подвесов для шинопровода подключим низковольтную трековую систему и проверим использовать мы будем встраиваемый блок питания на 100 ватт мы уже продели провод в технологическое отверстие Ставили блок питания на провод и подключили черный и синий провод к питанию 230 вольт. Более подробная инструкция по подключению изложена в инструкции по эксплуатации. Одним из преимуществ данных светильников является то, что подключать его можно и так и так и светильник будет работать а, также помимо а, магнитов на основании держателя есть еще фиксаторы которые надежно фиксируют светильник на проводу а, также комплект на провода входят торцевые заглушки в количестве двух штук которыми можно закрыть торцы данного шинопровода. А светильники в данных низковольтных трековых системах питаются от напряжения 48 Вольт. Это является безопасным. вот Я без проблем могу потрогать пальцами и ничего не происходит. 48 Вольт является безопасным сверхнизким напряжением. А при необходимости вы также можете использовать лицевую заглушку и закрыть только ведущей части.